Всем привет, с вами Макс Риск, Игра зубам. В общем, я уже сделал, один день уже прошел, так что можно открыть сундучок. Так, это почти какая у нас серия, 25-ая. Так, прям сейчас. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И вас забудьте с этого сундучка, то, что у меня прям вам руки. Так вот, может второй раз получится? Давайте прямо сейчас. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто не поставил лайк, поставьте лайк. Ссылочка на канал канал по, по Brawl Stars в описании. Так что это не рабочее. Сейчас нужно заглянуть, какая серия, а то я запутаюсь еще. Так, давайте пауза. В общем, да, 24 серия. Блин, я путаюсь. 25 -я теперь. Скоро, завтра, точнее, да? Сегодня 24, завтра 25. Видеоролики выходят каждый день в утром. До вечера. Так что можете успеть. Не до вечера, а с утра выходит. Вот и все. Значит, смотрите, у нас 5695. И тут есть 39к стоит. Палач и Блин, он крутой, но дорогой. 18 дней, мы не успеем еще, кстати, да? Мы не успеем дайте хотя бы этого силача брюкза, в общем и за пеппер, э, потому что тут есть читки, пока мы всех не пофиксили, это радиус атаки большущий. Ну точнее, да, нормальный радиус атаки. И графика. Значит, э, это снучок Очень хороший. Открыть золотой ресурс перед ночам ролика подпишитесь на канал поставьте лайк с этого суночка упадет что вам прям мне в руки и вам тоже конечно 3 2 1 прям сейчас давай давай давай блин что-то как-то не классно клоу нос 958 блин вы явно не подписаны вы явно не поставил лайк и поставьте лайк так улыбочка вы заслужили окей так выйти сук там 400 не многовато многовато Мне столько еще нету так соберем это все Значит, тысяч пепер, отлично. О, кстати, мы можем пеппер прокачать, чтобы она стала еще сильнее. А чем она сильнее, тем легче ей играть. Так, сейчас мы уйдем. Кстати, напишите в комментариях, мне записать трек. Ну, клип пока что не хотелось бы. Трек на игру зуба. Мы уже записали трек на игру brow Старс, остается трек на 4К, кстати, мне, да, трек на зубом, ну, можно еще по Брау Старсу, в общем, я только что записал, я ее отправил, так, еще скоро, сейчас поиграем в ненавичную битву, и жду вашего ответного удара, там, лайк, подписка на канал, комментарий, репост, Та репост даже считается, тихо-тихо, то тихо. почему, ну, иди отсюда, вот хитрец. о я заберу лучше. Так, иди отсюда. И кидаться могу. Так, я пойду за луком, окей? Так, вырубили, да? Вырубили. Ну и ладно, вот там лук еще получше. Ну, возможно, будет соперник, так что вот так вот. О, вот, о, красота вообще. Так. А, заметил меня. Люблю такую графику жирафа. Ставь лайк, если тоже себя хочет такую графику, как и у жирафа. Так, мне здесь нет, мне здесь нет. Так вот. покидаемся, потом постреляемся. Тихо вы. Блин, плохо э, Блин, что делаешь? Так, бак Блин, тигр еще. Капец, с друзьям Все на меня. Вот этот, чувак, хочет на меня пойти. Ай-яй, лисенок. Иди отсюда. Ай. Ай. Иди вон, я записываю ролик. Блин. Почему ты меня убил? А? Амин Р А. Зачем ты меня убил? Зачем? Почему тигры такие быстрые? Ставь лайк, если тебе не нравятся эти тигры. Почему? Чего они такие быстрые? Реально скорость нереально. Вот бы у меня тигр, я был бы тоже читером. Да, это же бах, типа того. Пока что ее не пофиксили. Когда пофиксили, тогда будет жалко. Ну, если же у меня нет его, вот папер, не жалко. А пока что... Тянек, заходим. Ух ты, помочь всем и помочь себе еще, Ух ты, хорошие монеты взяли, кстати. Так, вот, давайте еще. Ну что жду вашего ответа на музыку ну клип клип это потом же, это видеоролик с музыкой в общем посмотрим если вы хотите посмотреть еще старые видеоролики то напишите в ютюбе или где угодно макс риска и музыка или макс риск трек или все в этом роде там еще есть пару каналов создал чтобы канал не удаляли вот и все так бах Бах, бабах страшно да так вот карта сужается так иди отсюда напугал еще так ничего стоять вы нам нужны а да я дальнобойщик сошна быстрее быстрее я сейчас он пойдет за мной а не хочу так иди отсюда Карта сажается, я уже понял. Так, так, так. Ну что, 17 место. Минус 4 кубка. Я хочу подождать. О, он тигр. Кстати, да, тигра можно. Вроде пости, потихонечку бить. Он такой, чё за. Мне че, вырубает, это а куда? Че? Что... Вот лисенок тут. Ага, попал по лисенку Что лисинок? Боисься, да? Надо такой чё за прикола попал еще на меня и а, тихо тихо блин, не достаю да попал попал он такой Лишенка чё почему ты меня бежаешь а? а, иди отсюда если мой ролик отстань блин <сesse> <сesse> блин акула а, так честно иди вали блин уйди почему у меня никого не было почему я должен сам акула вот, блин я не знал что акула может плавать у меня же нет такого браузера. Ставь лайк, если тебе тоже такого нету. Капец. Так нечестно, зумба. Так, что там у нас такое? Так, плюс стрим. Ясно. Стандартно. Десятое место. Маловато. Нет, хочу еще. Так, Зумба, давай. Сейчас мы постараемся еще раз. В общем, напишите в комментариях, что вы любите ну вообще-то кушать, да интересно же в общем у меня самое любимое блюдо пока что за каникулы ну, хлеб с медом вот так вот, а ваш ответ ну, давайте, давайте не секрет, должен быть не секрет так, стой блин, ну не врубайте, ну вы не врубайте ну почему? почему я всегда вырубаюсь? блин, там еще один Блин, все, все, все, иди сам тогда. Нам на Так, сейчас я тебя вырублю. А, у меня сейчас вырубит этот охранник еще. Так, выйди отсюда. Ну, чувак, ну, пожай, пожай. Став лайк, если не нравится эти брюксы. Не дают даже хп, если он такой... О, -о, -о, -о" обманул этого чувака. Ну, все, сейчас рекламу запущу. Да, рекламу, 6 секунд. А хорошо что она есть кстати да если что-то обидно то рекламу можно полокаться полотком <свят> Я проиграл Посмотрите эту рекламку возможно что можно и прикупить кстати у нас магазин есть свой да нам можно еще делать раньше когда было 15 лет не не бы и была дейка но нет у нас с магазином эм, производства заводы Ну появилась когда на канале появилось 100 тысяч подписчиков на одном из каналов это не тот канал ссылочка в описании будет будет мой youtube канал называется Макс риск и без макса риска брау старса да что вы не попутали где-то Макс риск 10 тысяч подписчиков и больше то вот там вот есть магазин если вы там включите vpn и будет магазин вам а если вам не надо в или не хотите VPN, то Эм, ссылочка будет в описании на магазин, на спонсорство. Тихо, ну блин, ну блин, ну, иди, уйди На спонсорство, на магазин. В общем, если вы покупаете спонсорство там, вроде бы можно опубликовать скидки еще. Прикольно, мой магазин. Но это не полностью мой магазин. Это лишь аренда магазина. Производство товаров. А, раздавать их мне нужно, вот поэтому я вам рекомендую какие товары, ну подушки вот можно, примерно наклейки там есть, это стандартно, там не так уж и много есть футболки, но реально там качество может можно быть и похуже, но футболки очень качественные, но на там нарисовки тяжело тяжелые ну, конечно, рисовки такие должны быть. Блин, хватит прятки со мной играть. Вы что делаете, а? Что вы делаете? Двоем на одного, так нечестно. Идите отсюда, я снимаю ролик. Блин, убиваю. Там кто-то есть? Никто. Все. Тогда я буду вот так вот. А, кстати, у блин, снова за своей. Иди отсюда, иди. Не, блин, зайка, уйди. Блин, ну почему? В общем, поддержите роликом и лайком такая -а, сдается дается. и схвататься уже ты мне узнал что я макс риск в общем почему ты канал назвал риск старт если ты реально макс риск ну это сначала риск старт потом решил поиграть зубу и изменить оформление так и осталось макс риск а риск старт не хочу все говорить этого в общем остается риск старт потому что английским все-таки англичане нас смотрят 10 минут ну там 50 человек и он время просмотра время показано 10 минут там переводчики есть для них ну немножко поредактировал и другие нет времени ну, чтобы вы понимаете, вот клип я бы, я бы поредактировал, потому что там одна минута две минуты два, три минуты Тогда могут все прочитать, что я там делал клип, трек. А видеоролик это ж ну, почти не важно. В общем, ссылочка будет в описании нам. Магазинчик. Покупайте там качественные подушки для сна. Так, никого. На. Я заметь тебя, не хочу. Я по... обойду. Да блин, ну почему, ну почему, а? У меня уже не нравится играм. 17 человек, почему так много? Убивайте других, я подожду. В общем, там есть еще... Если придумаем план, то придумаю футболочки. Э, цены... Ну, можно посмотреть, я там вообще не в курсе. Вроде бы дорого, но они же качественные. Да. М -м -м, не знаю. Вот наклейки стоят 5 долларов и меньше. 5-4. Стандартная цена у меня тут 3. И еще наклейки Brawl Stars 4 доллара. В общем, считайте, сколько там нор норм или нет. Э, дальше. Футболки, нет мне таких еще. Я еще думал про них, но тяжело, тяжело. Вот когда появится, хочешь что-то купить, его вот тогда, возможно, я придумаю. Футболки, конечно, качественные. Кстати, не у меня только можно покупать, у них можно еще купить. Ну, конечно, советую меня купить. чтоб я на будущее... Я понял, что он это нравится, и тогда я все свое бы создал. А я знаю, что это там, уедим где ли ты спрятался ну? а, заметил, это все же лисенок все конец это читы так, блин, весенок уйди пожалуйста в общем там также будут наклейки по игре с зомби да могу добавить также немножко поредактировать если будет время конечно будет вечерком так вот так, так это уйдите лучше Почему ты здесь, а? У ну, нас, смотрите, он прям пушку взял, да, и так двигается. на да? знаю таких. Ага, лев может стрелять как леончик даже, там. Да? Ну, понял тогда. Так смотри, что ты идет сюда? Нет, блин. Ну почему? Нет, блин. иди сюда. Нет, нет, нет, не, не врубай. Ладно, я сам урок пошел умирать. В общем, давайте ка все ссылки в описании. Мне огонь убил. Сейчас мне не такой уж и классное mmm... расположение. Всем спасибо за просмотр. Подпись... Подписывайтесь на YouTube канал. Сейчас я уже устал, лагает. лагается. <preoccup Canada> <TIMben ako8> Что тут происходит? Просто хаос. Нужно исправить этот хаос. Если вы хотите вместе с нами исправить этот хаос, то поддержите роликом, там, лайком. там покупкой. Всем удачи и всем пока. Это что прикольно, прикольно.